Неподалеку небольшого города М В водоеме С незамысловатым названием Калюжа Жил добрый, а может быть и недобрый Водяной Привет, Водяной, как дела? Отстань, я занят И чем это ты занят? Неужели ты собрался на поверхность? Не твое дело East expelled. The here so ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй, мужик, ты куда? Я же добрый. Ну вот, мужик убежал, и ты убегаешь. Это что, конец? Какой конец? Концы в воду. Это только начало. А занимается, А мы с тобой А, мы с тобой бухаем, А, мы с тобой будем... А, не пойдем, мы сбухаем, надо что третьего третье